Друзья, теперь давайте перейдем на структурный бонус. Структурный бонус в APL рассчитывается, написано, вот, от вторичных закупок команды. То есть регистрация и обгрейты не учитываются. Давайте почитаем, почитаем. Я взял с интернета, вот скопировал. Структурный бонус начисляется от суммы каждой покупки, направленной на активность. То есть это повторные заказы с шести уровней вашей структуры. Активностью могут быть личные покупки партнеров и покупки клиентов э, после вычета клиентского бонуса. И вот, э, смотрите, первый уровень, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, 5, 6, 7, 8, 9, 10, соответственно, либо э, 10% с первых шести уровней, если ты э, в статусе «даймонд». diamond. diamond – это нужно брать пакет 3000 уе. 3000 уйол, ночь на 25 это 75 тысяч гривен. Ты стартуешь, и тогда у тебя открываются эти виды дохода. То есть повторные заказы только 6 уровней. И я обратился к одному из партнеров, говорю, давай вот посчитаем, сколько вы получаете. И в геометрической прогрессии мы взяли вот. вот, так вот и посчитали. Например, первый уровень у нас первый уровень четыре человека, которые сделали активность на 40 PV по правилам, как есть в компании, это равняется 160 PV, и с этого Заработок 5%, 4 человек, 5%. Это будет равняться 8, 8 УЕ. Вы помните, что 1 УЕ в компании Апил равняется 25 гривен в рублях 50. И увеличим. Вы 4 подписали, и ваши люди по... Каждый по четыре. Это не моя инициатива, это ребята сами предложили. Говорю, давайте посчитаем. Мне самому просто интересно. Я же строю сеть. У многих складывается мнение, что компания TLC, э, люди занимаются только продажами. и все. Нет, мы строим сети, продаем продукты, потребляем. Со второго уровня уже 16 человек, они пригласили по четыре на 40 PV. Это будет 640 PV, и это будет в процентном соотношении... Прошу прощения, 6 уже процентов. 6 со второго уровня. Чем ниже уровень, тем больше процент. И это будет равняться 38,4 38 Е. Так, третье у нас. Так, 64 человека. 16 человек пригласили по 4. Каждый купил на 40 PV-активности раз в месяц. Это во всех компаниях есть активность у хороших компаний, которые продуктовые да, строят. У вас будет 2560 PV, и процент будет уже 7%. 7 179 вы со мной пишите чтобы меня проверить и поправить друг я неправильно что-то говорю четвертый уровень прогрессии нашей 64 человека пригласят по 4 это будет 256 все со мной согласны тем чем больше глубина тем больше людей да? и каждый покупает продукты это будет уже 10 тысяч 240 пиви и мы взяли, естественно, такие условия, что есть спиловер у человека, и этот товароборот происходит в личной ноге все. Ну, одинаковые условия. Чтобы... Сравниваем, чтобы было одинаково. Одни и те же люди одинаково делают работу в равных условиях. Единственное, разный продукт и разные условия труда. И я за то, чтобы посмотреть, может быть, я действительно работаю в компании TL7, я меньше зарабатываю. 256 человек пригласят по 4, их научат спонсоры. 40 ПВ, это будет у нас активность. Это будет 40 тысяч. 40 тысяч. 960 пиви умножаем на 9 процентов 9 процентов равно 3686 вы можете смотреть на ускоренное мое видео но мне нужно это все прописать чтобы это было в архиве чтобы мы могли потом подискуссии подискутировать и ответить на вопросы всех людей которые не, не сильно разбираются в маркетинг-плане 4096 человек. Умножить на 40 пиви этот товароборот составит 163, 840 соропи. И здесь уже будет 10% вот максимум. Это если вы сюда дойдете своими силами, да, 16, 16, 384. Уе. Если вы купите пакет за э, 3000 UE, 75 тысяч гривен, вы будете 10% получать с, со всех шести уровней. Итого мы имеем, э, мы помним, что 40 PV в компании PL равняется ну, активность 50 УЕ условных единиц. И умножаем на 25 гривен, так как я в Украине, считаю, мне в гривнах проще, равняется 1250 гривен. Один человек покупает продукцию. Замечательно, великолепно, ничего не спорю. Давайте посчитаем наши доходы. Возьмем вот, все сложим вот эти. Если все сложить на, конкуль... на калькуляторе, вот, давайте итогов напишу, 8. 38 ,4, плюс 38,4, плюс 179,2, плюс 819, ну, за каждый период возьму. Затем 3686, 686 УЕ, и плюс 16384 УЕ. И общая сумма у Е получится 52 тысячи, 52 527 тысяч, прошу прощения, 527 800 гривен. То есть 527 800 гривен. Давайте вот. Смотрите, чтобы цифры тоже остались по этому виду дохода структурам. Дальше седьмой, восьмой, девятый уровень с повторных заказов их просто ну, не будет. Сейчас Повторные заказы вам не учитываются в квалификацию, только от ранга, вот смотрите, э, национальный директор, по-моему. Э, давайте пропишу здесь. Седьмого уровня, восьмого, 9, -го, получается 1%, по-моему, полтора-два процента, я точно не помню, не буду поднимать. Но чтобы до национального директора дойти, это очень мало людей туда доходят. Основная масса получает 6 уровней. Если у вас появился человек в седьмом поколении, и он повторно делает закупки, если вы не национальный директор, то вы от его закупок 40 пив будете получать ровно 0 УЕ. С седьмого поколения, с восьмого, с девятого, с десятого вы не получаете. Это большущий минус. Очень большой минус. И теперь давайте мы с вами посчитаем товарооборот. Что же я получу? Да? Смотрите, давайте другим цветом сделаю я сделал товарооборот. Товарооборот компании вместе с командой. Вот эта вся команда, которую мы нарисовали, 6 уровней, 5460 человек, которые на 40 пиви купят продукции, а это равняется 50 уе. Мы получим цифру и умножим на 1250 гривен вот на вот эту сумму активность 1250 гривен мы получим товарооборот 685 600 прошу прощения 6 миллионов 825 гривен если разделить эту сумму на 37 вот разделить на 37 мы в долларах получим сумму ну, для простоты счета равняется вот в долларах 184 тысячи долларов 184 459 долларов Давайте посчитаем доход вот доход 527 тысяч, вот 527, 527 тысяч, 870 гривен, гривен считаем, и делим на товарооборот 6 миллионов 825, 6 миллионов 825 гривен. То есть мы получим процент выплат. Это будет 7,7%. То есть мы должны понимать, что вот наш товарооборот, давайте вот смотрите, 527 получается в долларах, чтобы было понятнее. Доход 14 тысяч 266 долларов делим на товарооборот, который мы сделали, вот 184 доллара, 184 тысячи 459 долларов мы получим тоже 7,7 Неважно, какой товароборот мы делаем, 7%, где-то 7,7%, это если в слабой ветке будет товарооборот, нам компания будет выплачивать. Давайте посчитаем компанию TLC, принцип понятен. Компания TLC, закупки берем, у нас активность, берем 4 человека, 40 CV активность, 40 CV это равняется... 4, 4 человека по 40 CV сделают активность, это 160 CV. И выплата с меньшей ветки у нас будет 10%. CV, проценты, у е, человеку непонятно, ему понятно вот деньги. Я с этого товарооборота получу 16 американских долларов. Второе, третье, четвертое, пятое... Шестую, да, возьмем. Здесь 16 человек. Ну как работает прогрессия? 64 человека, 256 человек, 1024 человека, 4096 человек. А всего это будет вот здесь 5000 на 6 уровнях. 5460 человек. И каждый делает активность на 40 CV. 16 человек по 40 CV, это будет 640. Здесь вы можете включать ускоренную передачу и дальше смотреть. Цифры будут э, примножаться по прогрессии с одним только но. Тот, кто хочет вникнуть, чем отличается маркетинг план. Вот здесь... 10% вы максимум будете получать. Максимум в APL, а в TLC, в зависимости от ранга, здесь у нас растет. Сейчас вы это увидите. Смотрите, 64 умножить на 40, это будет 2500 CV, это ранг восходящая звезда. Из бинара с меньшей ветки уже выплата 12%, а не 10. И составит 307. Долларов. То есть смотрите, у компании PEL 10 максимум. Идем дальше. 256 на 40 CV. Это будет у нас 10 тысяч двести сорок. Десять тысяч двести Это у нас будет ранг регионального директора. И 17 процентов. 17 процентов это составит 1740 долларов. Дальше. 256 человек приглашает по 4, это будет 1024 вот, умножить на 40 CV. Товароборот составит 40 960, 40 960 CV. И это ранг национального директора, это будет 20% сбинара выплаты. То есть растет, видите, с меньшей ветки, Товарброд видите, в меньшей ветке. И здесь уже будет сумма 8192 доллара. 4096 по 40 CV, это повторные заказы, мы считаем, друзья. Товароборот будет 163 шестьдесят тысячи восемьсот Количество людей, что в компании ПЛ, что в ТлС одинаково. И здесь выплата уже будет 22% процента по рангу. Чем больше товаро, тем больше выплата. И сумма составит 36 шесть тысяч ноль сорок доллара. Обратите внимание, что э, здесь посчитаем давайте вот итого, что у компании TLC вот седьмой уровень, восьмой уровень, девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый, тринадцатый и дальше ну, с любого уровня вам будут начисляться вот баллы вот таким образом. Слева и справа повторная закупка вам начисляются баллы. Первичная закупка, вам начисляются баллы. Апгрейд, вам начисляются баллы. Всегда со всех покупок, с любой глубины, сюда начисляются. Купил человек на 40 CV, поднялось 40 CV. На 100 CV купил, сюда приплюсовалось 100 CV. С любого поколения. И если здесь дальше почитать геометрическую прогрессию, команда же в глубину, чем больше она растет, чем больше доход, то вот этот доход, по маркетинг-плану, он учитывается с любого поколения. Неважно, активный ваш партнер, первая, вторая линия, третья. В 152-м в глубине ваш человек делает закупку и вам считается. И если вот посчитать итог, все сложить вот эти суммы, которые мы получили, вот 16, 64, 307, 1740, 192, 3000, даже эти только... Сложить я одинаковую работу беру опелы тилси. Если сложить 16, вы на калькуляторе можете это все посчитать, либо перемотать мое видео 307 плюс 1740 плюс восемь, сто плюс тридцать и получится общая сумма моего дохода составит 46,363 доллара. Обратите внимание, здесь я мой доход будет 14 тысяч долларов, а здесь 46 тысяч долларов. Смотрите, 46 тысяч, давайте, чтобы в гривнах было понятно, 46 тысяч 363 доллара умножить на 37 гривен, это будет 1 миллион 715 431 гривна, да, чтобы в ну, гривнах считали. Но давайте я немного вас успокою, чтобы вы не разочаровывались, а то сейчас уже вот я вижу многие хотят сказать, а какой товарооборот? Давайте посчитаем вот товарооборот. Я... Товарооборот в компании мы делаем тоже одинаково, что здесь вот 5460 человек, 5460 человек. Умножаем у нас товарооборот 55 долларов это 40 CV, ежемесячная активность и смотрите 5460 умножайте на 55 долларов товарооборот составит 300 тысяч долларов и 300 300 тысяч 300 долларов давайте вот вычтем доход смотрите как вот смотрите как процент вычисляем доход который я заработал за этот товарооборот. Что команда сделала? 46 тысяч, вот он, 46 тысяч, долларов 46, 363 доллара, мой доход составил. А товарооборот я сделал 300 тысяч, чтобы в проценте высчитать. Это составит мне 15, смотрите, 15. И 4 десятых процента запишите эту сумму 15 ,4%. Если 4 десятых если такой же лидер как и я сделал такой же товарооборот на ну на одинаковую сумму но ну, 100 тысяч долларов возьмите или 50 тысяч долларов то вы здесь получаете 7 процентов а здесь 15 процентов и это смотрите, в процентном соотношении, но вы не забывайте, что у компании TLC нет ограничения по повторным заказам. Здесь наши люди на 12-м поколении, на 13-м, на 15-м делают товарооборот. И здесь, вот по этому виду дохода, компания TLC выплачивает от повторных закупок по структурному бонусу APL, Бинарный бонус TLC, здесь выплаты без ограничений. То есть нету только шестерность, с любой глубины. Единственное, есть ограничение по бинарному. 20 тысяч долларов в неделю ограничение, чтобы бинар не закрылся. То есть если умножить на 4 недели, это будет 80 тысяч долларов. Это ограничение по этому структурному бонусу, то есть по бинарному. Да? У компании APL тоже есть ограничение. И смотрите, 80 тысяч долларов только по этому виду дохода в TLC. Но вы не переживайте, дай бог, чтобы у вас сработало такое ограничение. Если вы заработали, например, за месяц 100 тысяч долларов, то 20 тысяч долларов вам перенесется на следующий месяц и выплатится. Но в компании TLC есть люди, которые по чеку вот, на бизнес верхом, и просто вы можете посмотреть зарабатывают 350 тысяч долларов в месяц 300 тысяч долларов и это они зарабатывают бонус по matching бонусу есть такой вид дохода в APL лидерский бонус в компании TLC это лидерский matching бонус то есть от э, заработка ваших людей то есть э, Переживать не стоит 80 тысяч долларов. Вообще э, у нас в СНГ нет людей, которые по э, структурному бонусу обгоняют это огранич ограничение. Ну, опережают. Ни в APL, ни в ТИЛС. Поэтому, еще раз, получаем с любой глубины, без ограничений. Э, а APL только в шестом уровне. Я просто не представляю, как можно, э, если у меня появляется лидер, в десятом поколении, и он начинает строить бизнес, я получаю с первого уровня, там со второго, с третьего, с четвертого, с пятого, с шестого, а с этих людей я не получаю. Я считаю, что это самый большой минус, который есть. И мы сейчас перейдем к следующему, к лидерскому бонусу, и сравним лидерские бонусы. Что, что такое лидерский бонус? Итак, по... Групповому, стартовому, групповому бонусу компания АПЕЛ проигрывает и очень сильно. И по структурному бонусу, это повторные заказы наших людей, их активность тоже проигрывает в два раза. Это если брать только шесть уровней, а если брать седьмой, восьмой, девятый, десятый, то там вырастет на 50%. То есть вы оттуда просто не зарабатываете, друзья, из АПЕЛ. Можно зарабатывать шести, а почему только шести. Вы же команду построили на большую глубину 9 10 25 100 поколение. И может быть, люди выпадут, которые вот на шести уровнях. Да, у вас есть прогресс, У вас срабатывает компрессия, то есть вам подтягивается человек, следующие шесть уровней вам подтянется. Но, а если у вас человек на седьмом, восьмом, девятом, на десятом поколении, а вы не национальный директор, то вы от них не будете получать. Я считаю, что это большой минус. И переходим к лидерскому бонусу.